Привет, дерево, мир рад тебя видеть. Привет, солнце. Привет, жирная птица, как хорошо, что ты есть. Кар-кар-кар. Привет, эволюционировавший пес, удачного тебе дня. Гав-гав-гав-ррр-гав. -гав -гав, Привет вам три облака, хорошо выглядите. Привет, сраный мух, повеселись сегодня. Моя жизнь давно. Зачем ты пришел, Сережа? Уходи, ты нас бесишь. Но почему? Вали. А. -а, -а, -а, -а, -а.